Я выбрал маленький кусочек из небольшой поэмы тетраптиха, включенной в эту книгу. Все, что я искал, приходит неожиданно. Все, что я находил, теряется разом. Попробуй не успокаиваться, слышаться мне. Невольник субстанций решил располагать. Пропустив нужную станцию, можно уехать в неведомое и бродить там, пока не придет время вернуться. Падение вверх продолжается бесконечно. Дороги, как волны, вновь расходятся в стороны. Ты под небом пророс. Неподвижным, отшельным Над ручьем безыменным Во сне, в угомоне Где грохочущий город Слезала с ушей А глаза опылило Полынное море Где безоблачно ночь Не моргая свербит Ясно сна Тот восторг не прими во смеянье, Где до поля висят Языки цифеид И нарезанных листьях Сыреет сияние. Ты проселок, раскисший межи у корот, четырех обвершалых домов загорянка, Забубенный булыжник в ничей огород, Рыжий, высохший плод, погремушка горлянка. Ты плывешь семенами солеными сыт, и бывает, с забытыми богом местами, Упоровшись, читают тебя мудрецы и клекочут все вместе, и тычут перстами. Ведь и вправду. В мешке, где запнулась река, В рукаве, где бобровая чахнет плотина, Ты, послание вовне, И большая рука обласкала тебя, Развернула, простила.